Креатив, очень сонный, что-то в «Б intersection экономики», которые leur содержат свою историю из – напримерndaientaid в п excuseiro, изładных обратно на Инсандер Аларга Бильбешевизве. В другой фестиваль Озве, фестиваль на Россию, на на на что а.К.А.Н.Дарвы и Кульвер-Набели Академия Аллах Маслеля Бонча Вице-президенте Нургули Хуэвай А.С.О.С.У.Н.АТРХАСАЛ Прохмар Р.К.А.Н.Дарвы Уважаемый заместитель председателя кабинета министров И.Д.Джон Баевич Уважаемая постоянно представитель ТРООН Прокоскорской республики госпожа Чендерлин Уважаемая Назбуль Директор Ассоциации Креативной Денистри Дорогие участники сегодняшнего фестиваля Дорогие гости от имени Американского университета в Центральной Азии разрешите приветствовать вас в нашем университете. Мы очень рады, что такой замечательный, уникальный фестиваль проходит именно у нас в WhatsApp. Сегодняшний фестиваль и его энергия. Энергия такого количества креативных людей, креативных идей будет долго заряжать и вдохновляет наших преподавателей, наших студентов, наш университет. А, Теория экономического роста показывает, что устойчивый долгосрочный экономический рост возможен только через новые идеи, через креативные идеи. Материальные ресурсы, такие ресурсы, как земля, нефть, золото, природные ресурсы, другие природные ресурсы, капитал, они ограничены просто по своей сути. Они ограничены. Экстенсивный рост за счет расширенного использования э, материальных ресурсов он будет ограничен просто потому, что э, его источник по природе своей ограничен. Поэтому единственный способ, единственный способ долгосрочного экономического роста в нашей стране, единственный способ э, повышения доходов нашего населения это через идеи, через креативные идеи. Через инновации. А, это то, чему посвящен наш сегодняшний фестиваль. Отградная, что фестиваль проходит в сенах университета, в образовательные организации. А, ведь именно в образовательной организации воспитывается молодежь, которая является источником, носителем этих креативных идей. И а, президент нашей страны в своем выступлении на первом фестивале k 4 отметил, что необходимы новые подходы и методы к образованию. Обществу нужны не только компетентные кадры, но и креативные специалисты, которые занимаются развитием и инновацией. В этой связи а, хотелось бы отметить, что у нас в Американском университете в Центральной Азии философия образования и подход к образованию – построена на принципах или на подходе свободной искусства и науки, liberal arts and sciences. Да, и в чем заключается этот, этот подход? Мы заряду с изучением предметов по специальности, мы а, даем обширный широкий выбор общеобразовательных дисциплин, включая дисциплины а, в области искусства, гуманитарных наук. А, эти дисциплины являются обязательными для наших студентов. Особое внимание уделяется в нашем университете творческому подходу к решению задач, к критическому мышлению, развитию критического мышления у студентов. Также мы поощряем непознательность и активно развиваем исследовательские навыки у наших студентов. Потому что мы глубоко верим в то, что образованная молодежь, вдохновленная литературой, музыкой, искусством. Через чудесные переплетения своего образования, науки, культурных ценностей является генератором креативных идей, является двигателем плодов страны. И вот сегодня они очень быстро меняются, мы сами видим, да, очень быстро меняется. И цель образования в таком быстро развивающемся мире должна быть не только и не столько в том, чтобы обучить людей следовать прогрессу. А больше цель должна быть в том, чтобы обучить, э, инициировать прогресс, создавать прогресс, э, быть лидерами, э, создавать рабочие места. И это то, что мы стараемся обучать э, студентов в нашем университете, и это как раз подход э, участников сегодняшнего фестиваля, да, мастер-классы сегодня являются примерами такого подхода. Но в заключение хотелось бы выразить огромную благодарность правительству нашей страны, программе развития ООН в Красной Республике и Ассоциации креативных индустрий за организацию сегодняшнего фестиваля и вообще за поддержку креативной экономики, идей. И от всей души, конечно, хотелось бы поблагодарить наших участников и пожелать им вдохновения, творческих успехов и плодотворной работы на нашем фестивале. Спасибо большое. Нурафа Нургулай. По стибунам я немного фондаль поясом засрчю нурафа. Нургулай, если зайти, хан арбурсёзмус, деналд наменёзмутен, хотам хамдапоям, че даведе бизде бириндү инстандаран, кырлусандай Миндеги на данном вашем бое фильтры, а Сацаца была из Шараларго, Бартона, Биржанта Денваш, Биржанта Денполчарганда и то миндеги, а ты си махатал с джугуемы, там пьет пьет, махатал там А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 Креативных людей, директоров компании, бизнес-директоры, ассоциации, Да, утро, всем. Видно, что у нас в стране разные мнения. Я хотел бы немножко сделать zoom out, для того, чтобы посмотреть, зачем мы вообще говорили время о время креативной экономике, о третий индустрии. Груглья об этом начала говорить. Вот эта, вот эта карта, всем студентам особенно рекомендую ее рассматривать, потому что в 80-е годы ее начертили, разделили мир на север и юг, и обнаружили, что оказывается глобальный север это всего лишь четвертая мирового населения, но почти вся мировая экономика. А глобальный юг — это 75% почти мирового населения и только 20% мирового ВВП. И это колоссальная разница. Хотя нам кажется, что сейчас вроде бы все должно как-то приближаться, вроде бы развивающиеся страны должны быстрее развиваться, по факту разрыв становится все больше и больше с каждым годом. И, как вы видите, в Рызстан попадает попадает глобальный юг, а, и если мы хотим, чтобы что-то поменялось, нам нужно как-то хакнуть эту проблему. Чтобы это хакнуть, нам нужно понять, как рождается это самое ВВП, где а, его истойки. И вот мы начала говорить, что раньше мир работал так. А, была аграрная экономика, у кого было больше земли, тот был богаче. Поэтому все старались драться за землю, все страны старались вести войны, завоевывать дополнительные земли, потому что земля была самой главной ценностью. Потом все изменилось, и главной ценностью стал капитал. Станки, заводы, и все стали драться за это, расширять индустриальное производство, и страны... А, Советский Союз делал большой рывок в 20-е годы, потому что начали много фабрик и делать. Назвалась индустриализация. Потом наступила сервисная экономика, и сейчас в самых богатых странах мира основное население работает в сервисе, и в сервисной экономике главная ценность — это люди, человеческий капитал, умение обслуживать, если у вас классные люди, то вы э, хорошо зарабатываете. И сейчас самые бедные страны мира это те, которые занимаются сельским хозяйством, в основном самые богатые те, которые занимаются сервисом. Но все начало еще изменяться и появилась такая интересная тенденция, э, которую сейчас все анализируют. Это график распределения инноваций, распространения инноваций. Поняли, что сейчас главная ценность это уже даже не просто человеческий капитал, а те идеи, которые люди могут генерировать, превращать в продукты и продавать. Мы все пользуемся этими идеями каждый день. Когда говорят, вот ну, креативная экономика, это чуть далекая, здесь я согласен с Едином, что мы креативной экономика постоянно живем и дышим, просыпаемся по э, будильнику, который разработали программисты, идем, смотрим, э, слушаем музыку, смотрим YouTube. Едем на работу, слушаем опять музыку, подкасты, потом на работе переписываемся по мессенджерам, пользуемся соцсетями в том числе, потом смотрим кино, идем в те кафе, где классные интерьерные дизайнеры поработали, а тем, где интерьер, интерьерные дизайнеры не поработали, мы не хотим даже кушать. Поэтому, где есть инновации, там есть богатство. И, э, вот, вот это распределение, распределение инноваций показывает, что в каждой стране, каждый 40 человек, это примерно 2,5% населения, это потенциальные инноваторы. Инноваторы – это особые люди. Они не могут долго сидеть на стуле, они дерзуют, им хочется постоять, походить, они хотят одеваться не так, как все, они рискуют, им постоянно говорят, что ты самый умный, что ли, размечтался, лучше сидеться в руках, чем журав в небе, они все равно хотят что-то делать, они рискуют, Люди не могут понять, почему им не устраивает просто получить стабильную работу с хорошей зарплатой. Инноваторы хотят создавать что-то новое. Вот что-то у них там все время чешется и а, нужно обязательно шевелиться. Про еще говорят, что у них шевелится. И а, для этих инноваторов очень важно вторая свои ранние последовательность. Это люди, которые, когда встречают инноваторов, они им рады. Они поддерживают их, они пользуются инновациями, они любят тестить, они любят давать FB, не злой, а добрый, да, подсказывает, помогает. Вот эта среда очень важно. Теперь, если вот эти люди успешны в стране, то страна богата. Что получается сейчас? С глобального юга постоянно уезжают инноваторы, и ранние последователи они переезжают на глобальный север. И эта тенденция продолжается, мы ее тоже можем наблюдать. К сожалению, мы видим, что очень много людей из нашей страны, тоже в моем поколении, самые талантливые люди, которые намного умнее меня, меня были, к сожалению, большая их часть сейчас здесь не живет. Это очень печальная статистика. И надо понимать, что весь мир давно уже понял, что такие люди очень нужны. И весь мир за таких людей дерется и пытается создавать для них условия. Благодаря этому на глобальном севере инноваторов становится больше, они создают больше инноваций. Глобальный юг потом просто покупает продукты, употребляет эти инновации и постоянно дает прибыль глобальному северу все больше и больше. Хотим, чтобы поменялось, нам нужно понять вот эту проблему. Значит, нам нужно что-то делать именно с этим. И есть попутный ветер. А помимо того, что у нас очень классно, что государство создает сейчас на самом деле условия с парком креативных индустрий, есть попутный ветер. К примеру, сейчас, когда мы идем в кафе, мы видим, что они все сбиты. Ребятами, которые приехали из России, те ребята, которые приехали из России в основном уезжают дальше, но здесь могут оставаться и я вижу много ребят, которые остаются здесь. Тех, которые работают онлайн. Они живут все очень комфортно. Я вижу очень много классного фидбэка, и они говорят, у вас хорошая страна, здесь прям классно жить. Им нравится. И такие люди, которые работают онлайн, путешествуют по всему миру, называются цифровые кочерники. Их будет в 30 раз больше через 10 лет. Кыргызстан это классная страна для своего Мы это видим по ребятам, которые приехали сюда, и мы видим это по многим другим иностранцам из гораздо более дальних стран. И эта тенденция раньше была такая. Люди, работали в центре города, жили в пригороде. Вся Европа, США, устроены так. Но сейчас люди будут работать на глобальном севере, но жить на глобальном юге. Это точно такая же больше, точно такой же больше комфорт. И это шанс для таких стран, как наша, поэтому классно, что у нас есть специальный статус для цифрового кочельника. Надеюсь, будет виза для цифрового кочельника в стране пожалуйста. Наша мечта такая. Мы не должны просто становиться еще одной стороной. Здесь я тоже с согласен, нам мне нужно просто копировать, там, Стэнфорд, к примеру, и становиться еще одной кремевой долиной. Это невозможно. Нам нужно находить свое позиционирование. И в свое позиционирование, мне кажется, наша маленькая страна, где очень быстро могут приниматься законы, Например, закон о парке креативных индустрий, от момента, когда публично разговоры пошли, до момента, когда он был принят, прошел год. Ни одна другая страна мира так быстро не может генерировать инновации на уровне страны, на уровне законов. Это классное преимущество. Мы можем быть классной лабораторией для инноваций. Мы можем создавать инновации, которые другие страны потом будут копировать. Теперь, парк креативных индустрий — это шикарно. Я здесь абсолютно с не согласен, что налоговые послабления не нужны и классно, что мы можем здесь дискутировать. И э, эти послабления очень важны, потому что без этого какой еще смысл, какой еще аргумент мы даем нашим инноватам. По факту мы видим, что они уезжают. Парк креативных индустрий это шикарная инновация. Это очень классное включение, которое впервые в мире тестируется. Это первый парк креативных индустрий в мире. И он будет в Крестан.